более или менее отдохнула и смогу жестко поговорить кое с кем, кто не пришел на обед. Я только что слышала очень отчетливые звуки. Этот трус и нос не показывает из своей каюты. Он так боится, что на него накричат? Или ему на самом деле есть что скрывать? Можно спуститься на палубу ниже и заглянуть в его каюту через иллюминатор. Почему доктор в этой каюте? И это точно доктор? И если да, то почему он в парике? А еще важнее вопрос, кто угрожал Катарине Джордан? Кстати, нужно проверить, как она там. Почему доктор в этой каюте? А еще важнее вопрос: он не услышит меня. И вообще не стоит привлекать внимание. Должно быть, это каюта номер четыре. Бедняжка. Надеюсь, она скоро поправится. Мне она не нравится, но как-то она странно лежит. Странная, вывернутая поза. Люди обычно так не лежат. Что-то не так. Капитан может считать меня сумасшедшей, но если что-то на самом деле случилось, кто-то должен немедленно принять меры. Я должна доказать капитану, что здесь творятся какие-то темные дела. Он пялится на снимке на стене с нездоровым энтузиазмом. Здравствуйте. Чем могу помочь? Я только что из лазарета и уверена, что с этой Катариной Джордан что-то не так. Никогда не считала ее привлекательной. Но то, как она лежит в больничной койке, просто жутко. Не волнуйтесь. Наш врач замечательный человек и знает свою работу. Может и так. Но сейчас его нигде не видно. Вы думаете, что доктор бросил бы пациента? Вот сейчас я с вами говорю и в то же время слежу за курсом корабля. Доверьтесь профессионалам. Они свое дело знают. Я сходу могу назвать 1200 примеров обратного. Но без твердых доказательств капитана не убедить. Ваш доктор носит парик? Насколько я знаю, нет. А что? Сейчас он в пассажирской каюте. И на нем точно парик. Не хотелось бы переходить на личности. Вам столько всего пришлось пережить на борту. И путанный багаж, пропажа сумочки, доктор, свалившийся за борт. Вы на что намекаете? Я ни на что не намекаю. Но прошу, поймите, у меня дел по горло. И я не могу еще и пассажиров развлекать. Ах так! А теперь просто найдите шезлонг поудобнее и насладитесь путешествием. Но я что? Похоже на скучающую клушу, которая с кожи вон лезет, чтобы привлечь внимание. Кажется, похоже. Мне нужны улики. Хорошо, я их достану. Не буду вас больше отвлекать. Спасибо. Бармен, а, наверное, еще носильщик, уборщик и повар в одном лице. В наши дни всем приходится совмещать обязанности. А почему вы теперь работаете барменом? Для партии работы нет? Есть и много, но что поделать. Особые обстоятельства требуют особых мер. Уж я это знаю. А где ваш коллега? Отличный вопрос. Хотелось бы знать, когда я его увижу, он у меня получит. Вопрос такой, есть ли связь между исчезновением бармена и вчерашними событиями? И если да, он жертва или преступник? Нужно смотреть в оба и держать ухо востро, чтобы не стать следующим человеком, которого станут искать. Малыш Оскар давно барабанит? Кажется, целую вечность. Похоже на то. А вы не можете уговорить его прекратить ненадолго. А лучше надолго. Я уже пытался, но это была большая ошибка. Парень, может, уже давно бы прекратил, если бы не знал, что это меня достает. И это сходит ему с рук? Он сын капитана. Понятно. Но если это сделаете вы, я был бы очень благодарен. Ничего не обещаю, но попытаюсь. А стоило ли вообще открывать бар? Как-то пустовато здесь. Абсолютно пусто, если честно. Все из-за этого грохота. Кто по своей воле захочет часами слушать аритмичную барабанную симфонию? А раз нет посетителей, я могу, по крайней мере, спасаться от шума с помощью своего мп 3 плеера Я ухожу. Если встречу Бармана, пошлю его к вам, хорошо? Я был бы очень благодарен. Вот он, король Бонго. Как такой маленький барабан может издавать столько шума. Какие замечательные у тебя барабаны. Это Бонго. Ой, <связь> извини. Да ладно. Ты так грохочешь этими штуками. Может, займешься чем-нибудь другим? Ага. А чем? Например, поиграть в пинг-понг. Да играл я в него. Но последний мячик улетел в море. О, а как насчет купания? Нет, это скукотища. А почитать книжку. Еще скучнее. Вижу тебя не просто отвлечь от барабанов. Это точно. Не просто. Но будь уверен, я что-нибудь придумаю. Это уже интереснее. Нахалену. Мне нравится. Только трудно не обращать внимания на его манеры. Бармен сказал мне, что ты распугал всех посетителей своим буйством. Не пора ли остановиться? Нет. Его во многом можно обвинить, но, по крайней мере, у него ясная позиция. Ладно, сбегу от тебя и этого ужасного шума. Я могла бы отдыхать в шезлонге а вместо этого разбираясь с кучей дичайших проблем выглядит удобно здравствуйте мистер ли здравствуйте мисс коленкова вы отправились в круиз чтобы отдохнуть у нас с вами одинаковый подход. Я сочетаю приятное с полезным. Я еду на конференцию в Лисбо. Можно спросить? О, ну конечно. Это Всемирная Лига исследователей знаменитостей в будничной обстановке. Как-как? В любом журнале есть сенсационные снимки знаменитостей в разных неловких ситуациях. Да, такие фото сложно не заметить. Но мы тоже охотимся за фотографиями звезд. Но мы не лазаем по деревьям и не роемся в отбросах. У нас свой кодекс тестей. Понятно. Мы снимаем звезд в абсолютно обычной повседневной обстановке. Например, как они закупаются в супермаркетах, или гуляют, или катаются на машинах. Это интригует. Всегда считала, что китайцы не выговаривают букву «Р». А я всегда думал, что русские днями напролет разбивают водку. Клише и предрассудки бессмертны. Ничего себе, какая у вас коллекция фотокамер. Тяжелые, наверное. Да, очень. Но однажды мне повезло. И я встретил саму Дину Тернер в одном автосалоне. Чуть не разрыдался от счастья. А камера не сработала. У меня... Не знаю, посему. Просто тупо не сработала. От этой травмы я до сих пор не отправился. Понимаю. И с тех пор всегда носу три разных камеры, чтобы больше такого не повторилось. Похоже, эти фотографии сразили вас на повал. Если честно, меня трудно впечатлить. Мне понравилась только девушка под березой. Но она вроде бы не звезда. По крайней мере, пока. Может, станет ей когда-нибудь. Знаете, все начинают с малого. Моей первой звездой была Кафила Рен. Она случайно задержалась над вентиляционным люком во время открытия универмага. К сожалению, потом выяснилось, что это была не Кафи Рен, а ее двойник. И вообще, все подстроил владеец универмага. Но как бы там ни было, с этого началась моя страсть к фотографиям звезд и фотографиям на стене даже не сравнится со снимками двойника Лорен вряд ли хотя я еще не все посмотрел может там и есть что-то стоящее хотя мне кажется в этом вопросе я стал привиледлив меня заводят только настоящие звезды но ну, откуда им взяться на этом лайнере кто знает всякое случается тут вы правы знаменитость встречаясь там где меньше всего ее ждешь один раз я встретил в женском туалете сенатора. Да, ему было очень неловко. Еще бы. А вы что делали в женском туалете? Ну, э, Долгая история. Вряд ли вы поймете. Да уж, вряд ли. Я могу одолжить одну из ваших камер? Простите, я их не одалживаю. С того самого случая, как Дина Тернер... Понятно, но это всего на полминутки, сойдет и полароид, и это очень-очень важно. Мне очень заль. Но вдруг здесь покажется какая-нибудь знаменитость, а другая камера не сработает. А пока я буду вас ждать, звезда покинет корабль. Вам не кажется, что гораздо вероятнее прямо сейчас получить по голове кокосом? Вы бы очень удивились, узнав сколько людей. Да, все понятно. Слова на вас не действуют. Я дам вам знать, если наткнусь здесь на какую-нибудь знаменитость. Было бы потрясающе. Рулон алюминиевой фольги. Рулон? Одна из самых известных европейских достопримечательностей. Хотя ее мало кто узнает. Одна из самых. Зря я надеялась, что сегодня он будет смотреть менее похотливо. Привет, я. О, милая барышня, рад вас видеть. Вы участвуете в нашей суперлотерее? Нет, не слышала о такой. Тогда самое время записаться, чтобы не лишиться суперпризов. Каких, например? О, кажется, я еще не представился. Должно быть, вы уже в курсе, что меня зовут Флеминг Олсен. Так? Нет, но кому нужны имена? Зато вас я хорошо запомнила. Да, я произвожу неизгладимое впечатление на людей. Один раз увидев, меня не забывают. И не говорите. Но кое-что вы не знаете. Я работаю на «Грозовую тучу», крупнейшее и известнейшее европейское туристическое агентство. Понятно. Мы организуем любые автобусные туры по всем направлениям, вообразимым и невообразимым. Вы выбираете куда, мы привозим. Это наш логотип. Но это еще не все. Наши шикарные автобусы гарантируют, что вы приедете довольным и отдохнувшим. И... Отлично. Так что насчет лотереи? О, да, я почти забыл. Даже после долгих лет работы я все еще волнуюсь как школьница, когда думаю об изумительных услугах, предлагаемых нашим клиентам. В них входит, например... Как устроен розыгрыш призов? Что и как я могу выиграть? Отличный вопрос. На этом столе вы видите достопримечательности из разных мест, куда устраивает туры агентство «Грозовая туча». Участник лотереи делает модель какой-нибудь достопримечательности и получает шанс выиграть незабываемую поездку. Да уж, кое-кто запомнит поездку от этой фирмы на всю оставшуюся жизнь. Как я уже говорил, у нас уже есть несколько участников, поэтому некоторые города заняты. Но выбор еще большой. Париж, Лондон, Брюссель и Вена. Выбирайте модель какой достопримечательности вы будете мастерить. И тогда я смогу выиграть тур? Ошеломительный тур нашей фирмы будет разыгран среди всех участников. И если я выиграю, то смогу выбрать, куда поехать? Не беспокойтесь, мы заберем вас практически от самой двери и довезем до отеля. И, конечно, экскурсии бесплатно. Вы так не ответили, могу ли я выбрать пункт назначения? Мы все сделаем за вас. Просто сделайте модель одной из оставшихся достопримечательностей, и я дам вам шар с номером. На ближайшей стоянке все участники приносят свои шары мне. Я лично проведу лотерею и назову счастливчика, выигравшего фантастический тур. Я отойду на минутку. Очень жаль, но вы можете вернуться в любое время. Люблю приятную компанию. Да, я тоже. Если аккуратно свернуть обложку, текста не будет видно. Может сойти за настоящее фото. Можно подумать, Джордж Круни польстится на такое судно. Но некоторые верят, что кремовые пирожные без сахара не полнят. Здравствуйте, мистер Ли. Здравствуйте, мисс Каленкова. Может, вы передумали и решили одолжить мне свой полароид на минутку? Да я не задный. но если внезапно появится знаменитость. Спасибо. Дальше не надо, я поняла. А вы слышали, что на судне Джордж Круни? Ну конечно, у него двойной люкс с папой Римским. Вы не верите? Конечно нет. Он не поплывет на такой посудине, даже если ему заплатят. Я бы не торопилась с выводами. Вы видели снимок на стене? Какой снимок? Пойдемте, я вам покажу. Вот. Это... тянет на сенсацию? Просто не верится. Что он здесь делает? Нет, не может быть. Да вы издеваетесь? Если бы Джордж Круни был на борту, я бы его заметил. И вряд ли он тут один без охраны. Он путешествует инкогнито, разумеется. И зачем ему это? Он запросто может купить корабль побольше и получше нашего. Он все еще сомневается, но еще немного, и я смогу убедить его сделать снимок доктора самозванца. И у меня будут доказательства, что здесь что-то не так. Знаете, этот новый сериал называется Скорая шлюпка. Вот почему мистер Круни решил провести неделю на маленьком судне в роли доктора. Это единственный способ вжиться в роль корабельного доктора. Звучит убедительно, но я все равно не верю. Пойдемте со мной. Я даже знаю его каюту. Ничего не визу. Это точно Джош Круни? Уверена на все сто. Вы можете снять его и станете звездой среди профессиональных папарацци. Но я бы хотела получить копию. Ничего не выйдет. На снимке будет только его спина. Вот он. Нужно позаботиться, чтобы его было лучше видно. Сюда зачитывают объявления для пассажиров. Сейчас портье за стойкой бара. Нужно этим воспользоваться. Что тебе, Синица, крейсер Аврора, В час, когда утро встает над него? Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Вид немного космический. Марципановые картофели на фольге. Если у кого-то возникли вопросы, да, в этом есть смысл. Фотография мужчины перед Атомиумом в Брюсселе. Мой билет на возможное путешествие мечты. Построю модель Атомиума. Это под силу даже начинающим моделистам вроде меня. Считаю, за это не полагается приз. Какая замечательная конструкция. Жаль, что мой учитель труда не видит. мой взнос. Могу я теперь выиграть это супер-путешествие? Брюссельский Атомиум. Вы выбрали самую простую из всех возможных достопримечательностей. Эй, не критикуйте мою работу. Я угробила на нее уйму сил. Хорошо. Этот взнос тоже дает шанс выиграть путешествие. Возьмите этот шар и отнесите его на жеребьевку в ближайшем порту. И если повезет то я скоро усядусь в автобус, набитый людьми с ароматными ногами и орущими детьми. Я уже вижу это. Вас никто не заставляет выигрывать путешествия. Да, извините. Я неважно себя чувствую. Этот круиз и так планировался, как отпуск. Может, в следующий раз мне повезет больше? Лотерейный шарик размером с мячик для пинг понга Номер 27. Может, я, наконец, выиграю отпуск? Недолго мы радовались погоде. Что-то надвигается. Бар. стараюсь, но боюсь, что я не лучшая замена. Ну что, юный барабанчик, хватит игры на сегодня? Нет, я только разогрелся. Этого я и боялась. Оскар, хочешь поиграть в пинг пунг Не могу, мой мячик улетел за борт. Я нашла отличную замену. Класс, спасибо. А что это за номер? Это особый секретный мяч для пинг-понга. И еще один шанс на хороший отпуск плавно идет под откос. Здорово! Спасибо! Скорее побегу забитый Спрячу-ка я эти барабаны от греха подальше. Пара часов отдыха от адского шума никому не повредит. Полые и не очень большие, но на них все равно можно довольно громко играть что с блеском продемонстрировал Оскар. А бармен еще не появился? Увы, нет. Если вдруг встретитесь, пришлите его ко мне. Обязательно. А здесь снова тишина и покой. Да, как же вы это устроили? Секрет фирмы. Жалко. Мне бы пригодился секрет дрессировки мальчиков. Да, парнишка не промах. Но, несмотря на это, он мне нравится. А может, и благодаря этому. Больше всего в жизни я ценю покой. Большое спасибо. Вы оказали мне огромную услугу. Чувствую себя не таким старым. Хотя, наверное, это ненадолго. Я ухожу. Я был бы очень благодарен. Наушники со встроенным mp3-плеером. Очень удобно. не должите мне плеер вы принесли тишину и спокойствие на палубу это меньшее что я могу для вас сделать то есть можно да огромное спасибо наушники со встроенным mp3 плеером Парик и борьба вчера ночью. А капитан озабочен только уклонением от воображаемых айсбергов. Если я предъявлю ему конкретные доказательства, что здесь творится неладно, он больше не сможет закрывать глаза на происходящее. Странное, если я. Он не услышит меня. Здравствуйте, мистер Ли. Здравствуйте! Может, вы передумали? Да, я не заодно. Спасибо. О, теперь получится ударное фото. Правда? Было бы чудесно. Пойдемте скорее. Да, теперь лучше. Но он не очень похож на Джорджа Круни. Вы уверены? Конечно, он маскируется, чтобы люди не узнали его, иначе он не сможет спокойно работать над роликом. Логично. А это вам. Вы заслужили. Вы просто не представляете, как мне помогли. Это величайший день в моей жизни. Спасибо. Пожалуйста. И тысячи благодарностей за ход. Помочь. Я сфотографировала вашего якобы доктора. Может быть, ему просто нравятся маскарады? А может, у нас здесь мошенник или того хуже. Теперь вы поняли? О, Господи! Вы правы, но я не понимаю. Вы не могли бы объяснить? Могу попробовать, но я сама мало что знаю. Вопрос такой, не разобраться ли для начала с доктором-самозванцем? У него точно есть ответы на наши вопросы. Хорошая идея. Пойдемте вместе. Интересно будет его послушать. Итак, где он? В лазареть? Ну давайте посмотрим. Мисс Джордан, боже, она мертва. Видите следы на горле. Ее задушили. Что, что нам теперь делать? Я не знаю. В любом случае нужно сообщить в полицию, верно? Точно. Но почему это случилось именно на моем судне? Если люди узнают, никто больше не захочет на нем путешествовать. Вот что вас заботит. Здесь лежит женщина. Явная жертва убийства. А вы думаете о бизнесе? Вы... вы... правы, простите. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, шок. Ладно, но сейчас вы обязательно должны связаться с полицией. Свяжусь. Я дам радиограмму и проложу кратчайший курс к ближайшему порту. Пожалуйста, останьте здесь. И проследите, чтобы никто ничего не трогал. Хорошо. Но, пожалуйста, поторопитесь. Рядом с трупом мне как-то неуютно. Несчастная мисс Джордан. Кто с ней это сделал? И почему? Что это было? Похоже на звук выстрела. позже сначала нам нужно боже мой это правда